Где-то мы договорились там Где здесь эта библиотека? Так, сюда вроде. Здесь кто-то есть? Нет, никого нет. Приветик. Привет. Напомни, как yeah. там тебя зовут? Клаус. Клаус. Угу. Так, я так понимаю, ты против мистера Бага. Да. Или Эди да. и его команды никчемной. Да, они жалкие. У меня личные корыстные цели для этого. И у тебя есть темная шкатулка, которая поможет воплотить мои планы. Да, как и мои. Так что, мы договорились. Да, у меня есть у тебя и шкатулка, у меня есть Нуру. Надо покормить. И погусцу. Ну, я выкрала у них талисман павлина. Братья, Дусу. Ну, уро. Ты. Слушай, а мне тут тебе предложение. Как тебе идея поменяться камнями чудес? Я тебе тимового павлина, ты мне настоящего павлина. Зачем тебе настоящий павлин? Ну, тут, знаешь, такое непрямое маленькое дело. Если тебе скажу, я могу тебе на 100% доверять. Да. М -м. Ну? Да. Что Слушай, это такое дело. Учти, все равно храническая я и мне от тебя не толком ничего не будет, если ты меня уничтожишь. Я являюсь синтимонстром. И мне нужен настоящий павлик, чтобы мной, чтобы а я не могли. тебя создал? Трудный вопрос. Я сам в нем, честно говоря, затрудняюсь. Ну, пока мои подозрения падают на несколько человек. Кто именно, не важно. Предмет, mm -hmm. предмет само, кому находится у меня. No... То есть контролирую себя я. No. Но с помощью талисмана я или кто-то, если завладеет, может по челюшку пальца изгнать, и ты пропадешь на всю на всю жизнь. возвернуть тебя такого уже будет невозможно. Верно. Правда, мистер Баксан толком-то этого еще не додумался. Я, я сначала мне ударил. Неважно, чем. Чем м, ударил? Молоточком. Молоточком. Mm -hmm. Короче... Прошлый раз у тебя были руки черные и ноги. Одна нога и одна рука. Сейчас у тебя перчатки. Ты а... продвинул себе штанины. Да. Так мы меняемся, чтобы меня не уничтожили. И, Нет, я, там, и, и вот это у тебя там сбоку тоже не черное. Да, я еще лет теперь ее делал. Так меняемся ко мне глаза И глаз один не красный. Меняемся ко мне Мечедес или нет? Да просто ты мне тут одного напоминаешь. Ну ладно. Неважно. Ну давай. Ой. Где трансформация? Так. А если? Малый а если? Зака, если ты объединишь талисман леди Баг и суперкота в темной шкатулке, можно ли использовать желание? Это понимаешь, талисман это талисман, а это все я могу их объединять, но такого эффекта не будет. Только один талисман может, только одна шкатулка самая главная шкатулка может позволить себе это. А у меня всего лишь теневая, это одна из. Одна из трех самых сильных шкатулок. Первая шкатулка это мать всех шкатулок, шкатулка мистера Бага, вторая шкатулка клевера и третья моя, которую сейчас явюсь, я Потерял. А да. тебя смущает? если мистер Баг узнает об этом, по... а чем? Об этом? О шкатулке, то о темной шкатулке. Он же. сразу объявит тревогу хранителям. А хранители уже их там много, и они тебя отфигарят. Поверь, для начала нужно знать мою личность. Во-вторых, я являюсь хранителем этой шкатулки. То есть даже если меня уберут, я всегда буду чувствовать, где она... А если они тебя уничтожат? Чтобы уничтожить хранение, тогда не потеряют и всю шкатулку. Потому что шкатулка просто закроется. Если нет хранителя, то зачем эта шкатулка? Так они тебе она прикажут, и все. Как они заберут талисман. Показать? Вот этот у тебя украдут или заберут как-нибудь. А потом раз и прикажут тебе. Нет. А если нет, не тебя такой. уничтожат. Просто чудо взорвать Не Бага. переживай. У меня есть камни эволюции. Мне кажется, ему лучше Там не пользоваться. Я не собираюсь им пользоваться. Я не похожа на дебила, как один мой знакомый. И я не буду его использовать. Если им пользоваться, ми мистер Баг мы можем, мы можем, заберет, бак... а, мы можем его уверен. потерять. Б, я не хочу нарешать временную систему. А то, что можем Его и ты заберут? можешь потерять я не хочу а выжить... в в б мистер Баково сто процентов если ты только зайдешь в нару мистер Бак сразу это почувствует с помощью баннекса и сразу отправится есть. туда и наваляет М -м -м. тебе и заберет и талисман г не хочешь нарушать какую-то там пространственную картину. картина картинеум или кого там есть еще один талисман который очень сильный по моему мнению но я не знаю его хранителя Слышал Ой. про что-то, правосходящего. Клевер? Да. Он появлялся когда-то. Талисман Клевера не просто талисман. Талисман Клевера создает любой, любой талисман, который только могу позволить. И не только талисман, любой магический предмет, любой, любой, любой магический предмет, всякие уж магические штучки. Талисманы, в конце концов, можно создать с помощью одного камня Клевера. Да, ладно, ты давай брезди. уже мне. Так, сначала ты мне. О, нет, ты. Доведься Я кидаю туда, ты, кида... ты кидаешь туда, и кидаешь... Ладно, держи. Я... А это не один и тот же? Нет, это он заряжен темной энергией. Ага, держи, значит, этот. Вроде бы, верно тебе скинула. Надеюсь. Ладно, пойдем. Не забыть, чтобы нас здесь никто... Так. Не видел. Так, я лучше зайду в библиотеку. Не хочу, чтобы меня видели? Ла-ла-ла-ла-ла. Ай. Тебе что, опять потеря сознания потеря Я мозга, упала. Давай, я в Ты меня скинул. Я пойду расскажу это директору. Я, я стоял там. Я никогда не вру. Я пойду ну, расскажу привет, это директору. Рад тебе снова видеть. Ну-ка, гони мне деньги. Шоу. Деньги гони. Быстро. Это лапка. Он меня скинул Лайкин. с лестницы. Ах Доказывай. ты! Я делал топориком все, кстати. Вот. Ты обещал а -а -а. вернуть мне лопатку. Какая лопатка? Сейчас верну. Вообще, это моя готовка Я ему отдал. Давай руку. сюда. Лопатку на тебе. Так, успокой, что приходите. Его а -а. зовут э Клаус. Клаус. Это что за... Клаус? что, клаус? Клаус? что это, это за? Будет такой, перед носом такой. Его зовут Клаус эм, Румафен. Клаус, типа. Ну не да, Румафен, Клаус Майклсон. Да, вот. М -м -м -м -м. Мои родители поиздевались над тобой. Над тобой поиздевались, кот. Они мне деньги вообще, ты мне с лестницы скинул. Всё, я иду директору. Месье Дамока. Да не я его топориком. А я... Давай, давай я его топориком. Деньги, деньги Давай им деньги. О. Что это за забив? Что Там это мораль? такое? Не бам... не я не, за... не, я это? не знаю. Это мое дерево. Я посадил. Какое дерево? Ты че, как это вроде по семенам похоже на тростник. А можно а а Не трогать. А, ай, Ой, он упал. Давайте ломать, давайте бьем его, Да, он. То мы должны его освободить, его, чтобы он вылез. Ай, давай что? Дерни его. Держите, почему не сезон? Все, у меня по срочные дела, я модель. Ляля, ва-ва-ва. Ты мать, я не буду, у меня сложных пальцев. Пара начать то, что я не закончила. Тру-тру-тру-тру надо -на -на. чтобы знал, убежим, давай. убежим. значит это дом. Что ты делаешь дома моего друга? Ай. А ай, ай, больно. Ты... А... Что слышу, да что, -то что -то я там я опять я а -а. что-то слышу, я упала с этой. Помогите! Раз давай, раз. Да что случилось? Вот, меня Вы это случилось ски, э, блохастый скинул. Какого это жал, с какого этажа? Вот с этого. Я, да я каждый день отсюда прыгаю. Опять этот блохастый. А давай давай я, его я, то, т... я на туфлях. Я упала. А и давай я его топориком. Кто тогда вообще? Это туфли Я его топориком все лету. Я хожу в туфлях. Я должна быть всегда красоткой. Мне кажется, волну. что вы уже а в... варни... да. Я не вру! Он врет! Ты не врет! Я не врет! Я не врет! Я не не Я не Я не врет! Я не Я не врет! Я не Я не М ага. ладно не подходи не подходи дуцу расправь кого там перья крылья ноги так лети моя маленькая кума маленькая кума лети Лети, Мессия, мой демон. Демон. демон. У нас в школе появились две вымышки. Прекрасное разочарование. Появились... Отчаяние, отчаяние кота. Это самое лучшее отчаяние. Кот. Лети, мой прекрасный амок. Месье Дамокал. кот меня скинул с лестницы. Да, Дамокал, вы же знаете, я никогда не вру. Да, накажите его. Накажите этого блохастого. Так, да, Блохо, Лети, мой прекрасный амок, и вселись в в. Все. Хотят, О, мне, У тебя с большой отчаяние. Позволь тебе помочь. А? Я создам синтимонстра кота, который будет, который будет под который будет под моей властью. Но твое отчаяние поможет отчаяние поможет мне его создать. <патля beliefs> Ой, все будет сейчас договорились, говорились. Да, я пошла, Студина, за мной нельзя растер. ходить. Я Это домой окей. пошла. Нужно так, нужно следить. <Показать, пиказать>, я павлин инвиз, ты ничего не видишь. А -а -а. Меня никто не видит. Сики, давай. Так, так, да. так, так. Влав, На патруль я выхожу. А, странно. Я Мистер выхожу. Бак вышел в дом. Мистер Бак, ладно, вышел с этого странного дома. И так, где кот? Что там? Вон. Так, Вон. так что, Вон. Сделал, что сделал жук в этой комнате? Разправчённый. Иди на меня сюда. Надо, Ах, ты... я, знала, я тоже могу контролировать. Полет. полет. Так, отфигарим этого И кота. Это мой я Так, мой дорогой... Я не понял, ты кто такой? Я, да палки ты что? Что <связывать> такое хамлу трамвайна? Ты кто? хамло. так, помоги мне. Он, он, он, он, хамбол, он носитель, он носитель. Меня зовут Аграс. А, что вообще он, по он, он, Тали... Тали... Тали... он носитель он Три... носитель павлина. Боже, ты что, ты, Так, ты же, мой так кошак, ты, тот, кому я сейчас связываюсь через замок. Я делаю... тебя сейчас все лица Акума, наверное. Я тебя сейчас убью. Акума уже лечит. Акума-матата. Так, нет... Селяйся в него, кума. Быстрее, вот mm -hmm. эта бабочка. Bac, okay. по Давай, починись. Почини. А, давайте Был быстро кота благо. отфигарим этого. Да, давайте. Кот. Странно, что большинство. Лепополь, Лети, маленькая пюрышка. Так. агрос или магрос. Мы с тобой справились. Ах ты, Хризалис. А, да. Мы победили Синси. Вперед, мой. <чев> Вперед, <мой>, чудесный код. Мы победили Мы победили Теперь, Так. Мы победили Синси. Теперь, как я понимаю. Так. Ах ты. Хризалис. Так, мой, мой ты, мой, ты дорогой друг. Это сенсикот. держи себе. Так, не получится. Нет, ура! Я тебя закарю этим мечом. Давай, да. А, это меч? Давайте сопротивляйтесь с котом. Агрос. Не агрос, а агрос. Да мне без разницы, агрос. Иди сюда. Бедный кот, его будут толкать, откинувать. Кот убегает. Ладно, надо, у меня и так сегодня много дел. У меня сегодня Брэх, фотосессия. Поэтому ]anda. супер шанс. Бесполезный твори. Давай давай, давай, давай, давай, избивать, давай сбивать черепаху все равно. Давай, сзади его бей этот. Ай, ах хризалис. ты, ты чокот. Сенься. Сень, с... Рано или сень поздно придется убрать. Няу. Няу. Он не по не дает мне подумать, что делать с моим супер шансом. Ничего. Или ты убираешь Это панцирь или ты всегда. Почему? Если я просто беру панцирь и убегу, нет... Ну, Отнел ⁇ ты мне не хочешь помочь? а? а и бесполезный. Так ну, ты... Смотри. снизу вот, oh. вот... нашего заместителя. Вот, вот... Вот, вот... Вот, Ты Вот, вот... Вот, вот... Вот, вот... Вот, вот. Вот, нет, Ты на меня, на меня не работаешь. Кризались. отсюда. Хватит. Так. Пошел отсюда. Вы Пошёл можете отсюда. меня бедного выпустить? Вы же не ты сама ты козлина. Ты да. Ладно, его сама. Держи его, пока я буду изгонять я на езду. Все равно Карпаскую а. перевоплотиться. У, у меня еще три минуты. Да, супер шанс мой Ух молодец. Ты. Ух ты! А. Не, нет, павлин, а, Сразу а, три. Вот, Он перевоплотится Он... не через несколько минут. Отстанет его. Неправда, отправилась. Пора это. изгнать Он... демона. Ура! Так, все, изгнали демона. Все. Чуди... О, Пора использовать чудесный мистер Бак. Так. Я все исправлю. Они убежали, козлы. Ладно, пусть бегут, у нас тоже мало Буду времени. Работать. Беги, хапас. Да, Почему? Почему здесь два павлина? Дусы, прячь, Ангрес это павлин, который из шкатулки моей, а, а вот эта, которая уже... на вот этой, это значит... М -м. Ага, это значит ты темный. если мы сейчас заберем, попробуем. Ну-ка, иди-ка сюда. У меня еще есть мало... Мне много времени, чтобы забрать твой талисман. Сейчас ты я тебя свяжу, юем. Оба. Я Держу. Тебя... Держу. Ну, а ну, Карабиня. У тебя мало времени. Давай. Все, транс... молодец, отпущу тебя, все, пока. Ладно, хотя да. у меня был шанс забрать талисман, но у меня будет он и всегда. Эй, какая ты! Дусу расправь. Уже. Да. Дусу расправь, перья, дусу калки слияния, вояж. Детрансформация. Да, трансформация да, Спасибо за кушай. Пожалуйста. Привет всем. Это Тебе так, советую -то. тоже спрятаться, потому что нам. Не, мы не должны с тобой били видеться. Просто mm -hmm. ты мне еще понадобишься, как Где трансформация? Так, спускаемся. У меня тут. У меня тут кое-какой идет. Лайла. Да. зайдем к моему дяде. Пошли. О, Боже, кот побелел. Так, тихо. где ты здесь. А?